Наверняка не самое интересное то, что нам обещают показать разработчики в сегодняшнем обновлении, а скорее то, чего мы больше не увидим на Барвихе РП. Здорово, ну как ты? Сегодня мы с тобой поговорим о предстоящем обновлении на проекте. Насколько ты знаешь, разработчики уже вчера на всех своих официальных ресурсах опубликовали вот такую вот новость: то, что нас с тобой уже буквально сегодня ожидает обнова. Ну а что нас с тобой ожидает в ней помимо семейных войн и нового корабля, остается под вопросом. Сегодня мы все это дело и обсудим. Ну а ты в свое время не забывай про розыгрыши на 500 тысяч рублей, которые я провожу в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании как я тебе сказал ранее буквально уже вчера разработчики на всех своих официальных пабликах опубликовали вот эту новость война семей тот самый новый корабль который будет заплывать в прибрежные воды барвихи рп появится уже завтра а точнее уже буквально сегодня 27 ноября среди всех серверов барвихи самый главный вопрос которым я задаюсь на данный момент а что же нас ждет еще в данном обновлении помимо этого нам с тобой сливали недавно еще одну новую бэху Конкретно X7, как в старом в кузове, так и в новом. Я так понимаю, наверняка данный автомобиль, опять же, будет возможно как-то видоизменять в детайлинг центре. И наверняка там будет несколько вариаций внешнего тюнинга. Ждут ли нас еще какие-то новые тачки, к сожалению, пока что не знаю. Многие игроки хотели бы увидеть уже явно что-нибудь еще кроме BMW. Но больше всего интересует меня, опять же, не это. Если мы с тобой обратим внимание на наш винтпасс, то до его окончания осталось чуть меньше двух дней он должен конкретно уже именно завтра вечером. И лично как по мне довольно странно выкатывать обнову буквально за один день до завершения хэллоуинского ивента. Сам я думал, что разработчики выкатят нам все-таки какое-либо обновление как раз таки по окончанию данного ивенпаса. Уберут все хэллоуинские обменники, все квесты, задания и вообще все-все то, что связано как раз таки было с этим данным ивентом. И помимо этого подвезут нам с тобой уже зимний сеттинг на все сервера довольно целесообразно лично как по мне было бы добавлять все это дело уже именно в начале декабря. Ну а что нас ожидает с тобой сегодня, как говорится, только лишь один разработчик знает. Единственное, что я могу тебе посоветовать лично от себя, как можно скорее сливай всю свою валюту, а конкретно шарики и тыквы, которые ты накопил. Ведь лично я крайне не удивлюсь, если данные обменники уберут уже сегодня в этом обновлении. Надеюсь, что хотя бы сами задания из паса продлятся до конца указанного срока ведь наверняка нашлись еще те люди которые так и не успели пройти весь этот пас следят за данным счетчиком и наверняка ему доверяю. выпадет ли снег на барвихе рп уже сегодня опять же точно тебе не могу сказать данной информации разработчики к сожалению не делятся с нами по-прежнему Ну а что касается войны семей нового корабля как все это дело будет проходить я тебе уже рассказывал в одном из прошлых своих видеороликов если ты не посмотрела тебе интересно это дело то обязательно загляни в мой плейлист. Не знаю, насколько будет пользоваться популярностью данный корабль на Барвихе, но, как я уже говорил ранее, в любом случае, это очень полезная вещь для наших каптеров и стрелков, да и вообще в целом для всех семей на проекте. Сам я, конечно же, тот еще каптер, тот еще стрелок, и, скорее всего, данное обновление будет явно не для меня. Я же, в свою очередь, настроен на новогодний ивент, на зимний сеттинг, на всю вот эту вот торжественную атмосферу, ну и конечно же на новогодние праздники, которых нам с тобой осталось ждать явно недолго. Ну а что ты думаешь по всему этому поводу, обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. пока!